всем привет с вами андрей вы на канале александ сегодня я вам расскажу как же как же отключить уведомления в Steam. это ничего сложного то есть вам просто надо будет зайти в во вкладку друзья и нажать настройки то есть здесь вот справа видите настройки они Uh, здесь открывается же список друзей чат, размер, масштаб, уведомления голосовые чаты. Естественно, вы увидите уведомления естественно, вы увидите, что у вас здесь стоят галочки вот, примерно вот так вот они будут стоять даже, скорее всего, так просто берете и все галочки убираете и, наж... и все, все больше ничего не надо здесь нажимать все, у вас все работает, все отлично то есть ничего сложного. Всем спасибо. Всем до скорых встреч.